Подписывайся на мои каналы. У меня есть канал, где я публикую по субботам либо новую книгу «Новый рассказ» на канале «Ворху Books, Или на этом канале «Новый афоризм» или «Цитату», «Анекдот реже». Также есть каналы про уточек, про кошечек, про собачек, про змеек. Канал обзор и отзывы о технике и разных вещах. Канал разоблачение фейков. Канал по барабанам. Канал